Приветствую вас, мои юные начинающие трейдеры, инвесторы и будущие миллионеры. С вами я, Механикс, один из тех долбоебов, которые опошляют трейд и превращают его в мейнстрим. Заебали! Но мне как-то похуй на лицемерных обзорчиков обновлений в PUBG, поэтому я расскажу вам свою секретную схему, о которой знали лишь избранные подписчики моего канала. Вы, наверное, спросите, а почему мы они не знали? А я вам отвечу, потому что нужно быть подписанным на мою группу ВК и не пропускать стримы. Ну-ка быстро подписался и нажал на колокольчик. Все сделал? Красавчик, можно продолжать. Итак, благодаря этой схеме я менее чем за 3 часа сидения за компом Абсолютно без подписок на какие-либо таблицы и расширения Смог с 5 рублей поднять ключ Эта схема идеально подходит для новичков, у которых даже банка нет Про расширение вообще молчу Кстати, если ты не хочешь подниматься с таких грошей Ты можешь забрать халявные шекели по ссылкам в описании Ну или поучаствовать в розыгрыше, про которые я расскажу в конце видео Ну что ж, приступим к трейду Вы мне наверное сейчас скажете Но трейд ведь умер Но вот парадокс Кээски трейд может быть и умер А вот в доте он довольно таки неплохо хотя. Хотя об этом и никто не знает. Сейчас я вам это продемонстрирую. У меня было 10 центов на Обскинсе. Я купил вот такую замечательную штучку за 10 центов. Залил ее на сайт DotaMoney. Там она оценивала 16 центов обменял на такие предметы и залил на лут фарм. далее на 16 центов я взял две вот такие штучки. я не могу вам сказать все названия, вы все видите на экране, я просто очень плохо знаю вещи из доты. собственно я обменял все эти вещи на вот такие две штучки и опять залил на дота мане, там уже оценивалось за 20 центов. обменял на такую вот красивую причесочку. после этого я залил ее на трейдит гг. далее обменял еще на 4 предмета и опять же залил на дота там уже оценивалось все это в 27 центов. опять обмен на кучу кучу ширпа всякого разного и залил на лут фарм. Далее обменял еще на два предмета и получил бонус плюс один цент и снова залил на дота money. Я вам не буду показывать расчеты и проценты, как это все заносилось, потому что вы сами видите, что тут все абсолютно в плюс. Я взял эти предметы и опять залил на дота money. После этого обменял и залил на tradit gg. После этого точно так же обменял на tradit gg и залил на дота money и мой баланс уже оценился в 30 центов. Потом также обменялся снова и на tradit gg эта штучечка красивая, оценилась уже в 38 центов. Далее снова обменял на два предмета и залил на дотамани. Там уже было 41 цент. Далее опять обменял на два предмета и снова залил на TraditGGG. Там баланс уже оценился в 55 центов. Далее свои действия я уже не вижу смысла озвучивать, так как вы и так видите все сайты, которые я использую, какие вещи я беру. И вы сами видите, что мой баланс все растет и растет. Я хочу затронуть лишь пару аспектов. Как же я все это искал? Я пользовался демо-версией таблицы для сравнения цен от CS Back а. Там все предметы до 2 долларов. Если под видео наберется много лайков, то я с удовольствием расскажу вам, как же пользоваться этой таблицей. И второй пункт, который хочу затронуть. Мы разберем на примере вот этого предмета. Я взял его на сайте Traded.gg за 1.24$ и хотел занести под Dota Money. Но вот беда, он оказался в Overstock. Е. Если вы не знаете, вещь заносится в Overstock а тогда, когда данного предмета слишком много на этом сайте. И его больше не принимают. И как же я боролся с этой проблемой? Я просто взял и обратно занес этот предмет на сайт Reddit.gg и разменял их на другие две вещи. И данные предметы уже были не в Урстоке на Dota Money. И вот так вот, шаг за шагом, я подошел к желанной отметке в 3 доллара. И после этого я полностью удовлетворенный и довольный своим результатом забираю этот самый ключ с сайта Traded.gg. Еще раз повторюсь, на весь этот трейд я потратил менее 3 часов и не использовал ни одной подписки на расширение или таблицу. Если ты хочешь начать трейдить и зарабатывать свои первые миллионы, то эта схема идеально подходит для тебя. Но вы не думаете, что эта схема подходит только для тех, у кого маленький банк. Я точно так же закупался на 100 долларов на Обскинсе и проворачивал круги и получал с этих кругов примерно 26% профита. Так что, ребят, дерзайте, все ваше руках. Ну а напоследок я хочу разыграть 5 ключей от кейсов CSGO между вами. Для этого вам необходимо подписаться на мою группу в ВК, сделать репост записи, поставить лайк под видео и подписаться на канал. Ну и желательно поставить колокольчик, чтобы вы самые первые узнавали о новых видео на моем канале. Но ну, а если вам понравилось видео или у вас есть какие-то пожелания по улучшению контента, вы можете оставить свое мнение в комментарии. Я все прочитаю и обязательно отвечу. Желаю вам удачного трейда и до новых встреч!